Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Fly Racing. Для этого переходим на мой личный сайт. Также ссылочка на него, как всегда, будет в описании. А также перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу на сайте. Далее на самом рекламном сайте будьте около 10-15 секунд и в принципе можете выходить. А далее заходим в Exploits. И скачиваем любой предложенный чит, либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ системы, Star без ключ системы. Сегодня в ролике буду показывать Star. А, значит в поиске пишем Fly Racing. То есть Fly Race, а не Fly Racing, чуть-чуть перепутал. Далее нажимаем кнопочку скачать. Потом еще раз скачать. И как видите появляется скрипт. Все очень просто и легко. Далее заходим в игру. Открываем чит. Вставляем скрипт в сам чит. Потом заходим в настройки. И ставим DLL от кренейл. Потому что с кренейлом лучше всего работает. Дальше нажимаем инжект. И ждем, пока произойдет инжект. Иногда может не с первого раза произойти. А значит еще раз нажимаем и ждем. Все, отлично. У меня получилось заинжекиться. А, ключ у меня не просила, потому что ключ я уже сегодня получал. А, также сейчас я вам видео прикреплю, как получать ключ. Там сложного в принципе ничего нету, Быстренько посмотрите и без проблем сможете его получить. Так, ну, я думаю, вы смогли его получить. Сложного там ничего нету. А, значит, дальше нажимаем кнопочку Exclude. И вот появляется скрипт. Довольно простенький, но очень жесткий. Сразу скажу. Спойлер такой маленький. А, здесь, с помощью этого скрипта, очень быстро идет накрутка студов. Ну, грубо говоря, короче, вот этих кубков побед. А, значит... Давайте пока я напоследок оставим, проверим другие функции. Это автоорб. То есть, как я понимаю, должно собираться... Ну, вот эти вот орбы, которые валяются, они автоматически должны собираться. Давайте проверим. Как видите, орбы у меня пропали, но почему-то не собрались. Значит, функция не работает. Ну, в принципе, она особо-то и не нужна. Дальше автореберст. Пока что... Мы его сделать не можем, потому что у меня не хватает студов. Но сейчас мы это с вами исправим буквально за несколько секунд. А теперь смотрите, что сейчас будет происходить. Я включаю функцию авторейс и смотрим на мой баланс. Как видите, он очень быстро прибавляется. Мне дается за один раз по 1 миллиону двести тысяч. Это очень много. И вот буквально за минуту может быть даже меньше секунд 30 а мы накопили с вами на реберст далее включаем функцию автореберст и как видите автоматически реберст сделался Отлично. А дальше давайте опять а, сделаем накрутку студов и попробуем открыть яйцом. посмотрим настоящие они или нет ну естественно настоящие накрутка реальная Потому что если я смог сделать реберс, значит и смогу открыть яйцо. Самое дорогое яйцо стоит 450 тысяч. Так, а автооткрытие отлично работает. Так, а если я нажму на экран? Ага, скип не работает, к сожалению. Окей. Так, секунду отойдем. А тройное открытие работает. Ага, тут геймпас нужен, к сожалению. Так, ладно, мне выпали три одинаковых питомца. Одеваем их. Так, их Best. Все, отлично. Получается все три питомца разные. И давайте ради интереса теперь попробуем сами, получается, прыгнуть. Посмотрим, на какое расстояние мы прыгнем и сколько нам за это дадут. Как видите, дали сущие копейки. Это прям очень мало. То есть скрипт реально жесткий мы опять включаем и как видите опять фарм судов пошел очень быстро и в большом количестве тем самым получается вы можете бесконечное количество питомцев открывать далее трейдиться, потому что здесь доступен трейд давайте его отключу чтобы никто не мешал либо же просто продавать питомцев easy кэш и деньги можно так сказать Изи накрутка все легко и просто Uh, ну ладно, в принципе на этом буду заканчивать. кому понравился видеоролик можете поставить лайк, подписаться на канал, также не забывайте пользоваться моим сайтом, напомню то, что ссылочка на него будет как всегда в описании, с вами как всегда был Айзбан, всем удачи и пока.